И всем очень привет, дорогие мои друзья. Меня зовут мистер Телек. Добро пожаловать на вторую часть по Friday Night Funkins топ 5 самых сложных модов. Предыдущая серия вам очень сильно понравилась. Вы набрали аж целых 20 лайков и 2 дизлайка. И большое вам спасибо за такую поддержку. На канале такого актива давно не было, так что сегодня специально для вас я сделал вот такую вторую часть. Ну что ж, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, а мы начинаем. Погнали! Ну что ж, ребят, пятое место у нас занимает мод Крис. Короче, в общем-то, данный мод добавляет у нас целые две недели. Одна неделя с Крисом, а другая уже неделя с Джевилом. Как вы, ребята, поняли, Крис у нас добавляет целые две песни. Одна из песней легкая, вторая уже чуть-чуть потяжелее, но все же тоже легкая. 3, 2, 1, go. И многие скажут, а в чем прикол-то? Он же легкий. Ох, ребята, вы не видели вторую неделю Джевила. Она просто бомба. Да, ребята, просто без комментариев. Ну что же, ребята, переходим к четвертому месту. Ну что же, достойное четвертое место у нас занимает мод Neon. Мод Neon у нас, ребята, добавляет нового персонажа, также три новые песни и плюс еще новый режим, а именно режим Crazy. И вы многие спросите, ну, не он, не он, а сложность-то в чем? Сложность у нас, ребята, именно заключается в третьей песне. Она очень драйвовая, и особенно на режиме крейзи это просто, я не знаю, разрыв башки. Вообще, если не смотреть на третью песню, первые две песни, они легкие и, мне кажется, может каждый пройти, я думаю. Да, ребята, вот такой получился мод. Да, очень красивый и по мне так один из самых лучших. Ну что ж, ладно, переходим к следующему моду. Да, ребят, как вы поняли, у нас третье место занимает мод трики. А именно мод трики апсайд. То есть это как бы ремейк-трики. Вообще, я думаю, все знакомы с обычным трики, так что можно сказать, что это просто тупо его улучшенная версия. И да, ребята, чисто для сравнения я вам покажу эти два мода, и вы поймете, насколько апсайд-трики он сложный. Давайте, ребята, я вам покажу вторую песню для сравнения. Я думаю, вы поняли, что эта песня довольно сложная. И сам по себе мод сложный. Ну что ж, ладно, давайте перейдем к следующему топу. Ну что ж, ребята, второе достойное место у нас занимает мод Мэд. Вообще, мод Мэд добавляет целые 5 песен, а также 2 новые недели. И да, кстати, я могу с уверенностью сказать, что это один из самых сложных модов, потому что целые 3 песни просто, я не знаю, это разрыв башки, я не знаю, как это вообще проходить просто без спама. Да, ребят, показывать все песни я не буду, но покажу пару очень прикольных и сложных фрагментов в разных песнях. Что ж, я думаю, вы поняли, что этот мод очень сложный. И по мне, так он даже по-моему тяжелее, чем уйти. Ну что ж, ладно, давайте перейдем к самому сложному моду за сегодня. Ну что ж, вот мы и подобрались к первому месту, а именно месту, в которое, наверное, взорвет большинство пуганов. А именно вот он барабанная дробь. Да, ребята, именно он, мод уйти ремикс. Да, ребята, многие скажут, типа, уйти уже был в предыдущем видео, мистер Дефект. Да, я согласен, он был в предыдущем видео, но, ребята, вот этот уйти, он, во-первых, длится аж целых 5 минут, то есть вам придется 5 минут держаться. Во-вторых, он очень быстрый, тяжелый, и, блин, я не знаю, сколько он тяжелее раз обычно уйти. Наверное, раз в 5 просто. Вот сами убедитесь. Three, two, one, <музыка>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 Не знаю, ребят, как у вас, но у меня пошли мурашки. Да, ребят, вот такой мод. Я думаю, что он достойно заслуживает первое место. Ну что ж, ребят, вот такое видео получилось, надеюсь, вам очень сильно понравилось данное видео, если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите продолжение и третью часть, напишите в комментарии, я, возможно, сделаю. Хотя у меня материалов очень мало осталось, так что... Хрен знает, будет ли третья часть или не будет, возможно, будет, но будет где-то в мае. Ну что ж, ладно, с вами был сегодня, как всегда, я, Мистер Дефект, желаю всем удачи и всем пока. Увидимся, ребята, в следующую пятницу. Пока-пока!